Я лежу на хирургическом столе пластом, На ранения огнестрельных в теле молодом, голова прострелена контрольным выстрелом, уже светает, Опознали родственники, близкие друзья, трупостывшие. С номерком на пальце это я, И жена в истерике беременна. Но... Вот так бывает. А все начиналось так красиво и легко Дим с армии совсем не так давно Ни образования, ни работы, ничего Лишь цель подняться Потянули старые приятели к себе и мутил под крышей Много криминальных тем Но в один обычный день Случился беспредел Бессмысленные слова Мне не нужны Бессмысленной была Такая жизнь оставив только боль В горьких слезах и вечную любовь В сердцах бесмысленные слова Мне не нужны Бессмысленны была Такая жизнь Оставив только боль В горьких слезах И вечную любовь В сердцах А теперь по кладбищу несут гроб на руках Девушки, рыдая, раскраснелись и в слезах И оркестр знает свое дело, наш мурак Под играет Опустив могилу, гром засыпает Памятник из мрамора Воздвигнули братвой Эпитафия Скорпий золотой строкой Бессмысленные слова Мне не нужны Бессмысленной была Такая жизнь Оставил только боль В горьких слезах и вечную любовь Сердца Бессмысленные слова Мне не нужны бессмысленные вылак Такая жизнь Оставив только боль Горьких слезах И вечную любовь Сердца как-то так. Спасибо, что досмотрели до конца. Поставили лайк, подписались, нажали колокольчик. До новых встреч. Увидимся.